Поздравьте меня, я дурак. Не проверил байс перед записью и тупо 7 часов видео на смарку. Там просто черный экран. Ладно, как-нибудь выкрутимся. И да, с вами Оксим, и это сервер вансайт. Ща поймете, что это. Приятного просмотра. В общем, ребята, которые не попали на Мачт-академию, один из них, вот он, вот этот человек. Это же ты, да, решил? Открыть э, свой сервер. Мы решили сделать свой сервер для тех, кто не попал на Маншилд Академию. О, халявное дерево. О, уже пошел копать себе яму. Сейчас Я не понял, А как на Маншилд Академию попасть? Уже никак. Набор закончился. Будет следующий набор где-то весной. Мы уже набор не на... Нет, на Мэншилд Академию. Это не Мэншилд Академия же. знаешь, там şey прикол? Ну. No? Если брать за основу морю, то у нее были западные ворота no, и прям... восточные Вот это вот сюда можно ворота, да. Короче, я предлагаю не базироваться чисто на Казадуме, потому что по нему очень мало инфы. Вот. И просто взять за идею внутри горы гигантский город. Ну, то есть, и там магазины, да? Магазины это база наша будет. Ну вот мы одним. Привет. С вами Оксим. И это сервер Вансайт. Приватный сервер для тех, кто не попал на мышц Академию. Сразу скажу, что на сервер пока попасть нельзя. Ибо нас так слишком много и набор мы пока проводить не планируем. Но... Если вы все-таки хотите узнать, когда будет набор, заходите на наш в Дискорде. Там вся информация будет. Мы, кстати, здесь будем строить море и на колец. Вместе с Айнором. Точнее, мы будем строить просто подземный город. Наподобие морей. Ибо... Это для нас слишком большой проект. А вот наш саймером деревня. Он здесь за один вечер уже успел построить что-то. Прикольно. Опа, тут для меня подарочек. У от Сони. Что вы здесь делаете? О, а вот и Окси. Только только вспомнили. А я, я только на сервак зашел, я здесь около портала выходил. А, это это немножко не тот портал. Ну все, я в пещеры. Я пойду куда-нибудь. Откуда вы пришли? Мы. Да. А вон оттуда, с uh, юго-востока. Откуда у вас, uh, вы, вы, вы, что, вы что, мажор? Да, он мажор. Здесь все мажоры О, здорово. Слушайте, предлагаю всем, кто сейчас на сервере, взять и это... сфоткаться на этот... на превьюшку кому-нибудь. Ребята, у меня есть идеи для ивента. У меня в топоре осталось 4 удара. Кто хочет, получить 4 да да он на ПВП у тебя два сердца, Не бейте Все, садимся ты Может, что не делаешь? Не ты делаешь? Молодой человек, не пройдет нос сцену. Так, все, давайте уже сфоткаемся. И тут внезапно дракон. Почему? Да потому что я уже устал монтировать с помощью реплей моды. Это неудобно. А вот с дракона уже нормальные записи. Так что смотрим дракона. О, здорово! Еще один мажор. В смысле, мажор? Я единственный, кто в алмазке, наверное, ходит. А я единственный, кто же лески ходит. Да, все Ты не, не ну, маски? я тоже был в Здорово. Здорово. Ну вот, вот, вот, посмотрите на этих да, вот, встань, встаньте вместе Я, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Плавать не нужно а, мне. А, ну ладно, я на дельфинах буду. Около, около лестницы встаем. Около лестницы. Все вместе. Давай, кидай, кидай. Я, я не успеваю залетай. О, о, все. На У меня почти две. Так, так, погодите, погодите, погодите. Я последний поставлю. Я последний. Портал открыть. Погнали. Сейчас вы драконборн. Заходим. Заходим. Ломаем лицо, лицо дракону мы тут, мы тут О, Так, дракона бьем, дракона бьем, дракона бьем, не отвлекаемся. Он сейчас умрет. <свят> давайте мы не будем кроватим, <свят> давайте <свят> его <свят> будем просто луком бить. Ой -ой -ой. <свят> да мы вы так затыкаем господи Ну да. Смотрите, он страдает. Бьем его. А, а чё, Аккуратно. Аккуратно только, не улетите. у меня до У меня одна секунда? Ну все, дракон, наконец. Все. <с ac> <Kingston> Затыкали. Кто, кто, кто, тух. Дай мне перлов. Приз. А, спасибо. Царство небес. Я тоже сдох. Ну что? Правильно. Я потерял запись. 7 часов черного экрана. Да, вот такой вот я криворукий. Ну ладно, если вы это спорите, значит я придумал как это смонтировать. Я надеюсь. Кстати, поход на дракона был вчера. А за ночь уже успели построить ферму эндерменов. И я туда иду чароваться. Потому что я потерял все свои вещи. А пока я иду туда... Да, иду. Я вчера не смог добыть элитры. В общем, пока я туда иду, я вам расскажу о том, как я планирую снимать этот цикл. Это не будет летсплей. Это будет скорее нарезка. Нарезка всего, что происходило на сервере. Пока я делал видео, там будут и кадры со стримов, и просто какие-то рандомные моменты, ну и, возможно, тайм таймлапсики, как я что-то строю, вместе с Нором. Ну, Вот так вот. Ладно, я пока почаруюсь, и вернусь, когда будет что-то интересное. Такое мое предложение, вот эту часть, на которой сейчас летаю, мы ее затараформим и сделаем горой. Ага, прям и такой, даже бис... выше, чем вот эту, даже выше, чем вторую? Там можно, кстати. И, соеди и соединим со второй как раз. Типа делаем здесь ворота, вход. А ворота мы... вырываем или ворота строим? А, ну, мы прорываемся и красиво строим вокруг. Допустим, вот это будет явно, вот эта когда гора, она здесь появится, она будет прямо такой обособленным куском. Не может что-то красиво сделать. Что в ней будет? Ты где? Ну, вот отсюда можно кинуть большую красивую стену. Тут как раз порт. Вот, Или и внутри, и внутри чего... еще стены крепости сделать, да? Копаем вход, копаем вход красивый, да? Есть динамит? Наверно, нет. Сзади я дыру. Знаешь, я ее сейчас ищу. Твою мать, твою мать, твою мать! Помогать? Бегу. Стреляй в него, стреляй в него чем хочешь. В кого? Что это за пещера? Тут зеленый взрывные... зерной иди помогай. Погоди, у меня здесь двое их. Блин, а почему и вы Пять зови на меня идут. Знаешь что, я я, я, до, я дохлый. Так, меня несколько дней не было на сервере. И за это время много чего успело поменяться. Но в нашей сынором деревне все стабильно. Это только сундуков больше. А нет, я вас обманул. Оно а ну здесь прям красиво сделал все. Ну-ка, и как же это выглядит сверху? О-о-о-о. Это прям кайфово. Я серьезно? Жесть. И это он за 4 дня сделал. Но сделал он не только гору. Он еще сделал вход. Ой. Да. Эпичненько. Правда, немного однообразная. Что сделать, басич? Тут у нас разные жители. А дальше мост, который еще не достроен. И тут бахали тенты дюплкой а Вообще он реально молодец. Сделал все по красоте. А, пошли к маяку. Просто взгляни, взгляни в эту. Заглянуть. Вот особенно с моего ракурса, Здравствуйте! там Я интерпен закрыл! Подожди. Он в этот, он на маяк упал. Он Вот тут аккуратно! Че, залетаем? Не-не-не, иди. Я уже делал такой манер спасения. Спокойной ночи. Ой, там сейчас еще больше будет. А еще я запрыгиваю. Ой, нет. Нет. Сколько эндрпэнов? Я выкапываюсь, короче, выкапываюсь, пофигу. Ты же не против, что я здесь выкопался из бока горы. И там теперь дырка. Заделай дырку просто и все, мне покер как. Это определенно та дырка. Я ее, пожалуй, заделаю. Ты тут дырку выкопал. Это не я выкопал. Я выкопал 4 блока. Откуда такая большая? Я не знаю, может там крипер взорвался. Это. За ничего! У меня три съест! Заделывай, быстрее! Быстрее! Мне кажется, это все надо осветить. Ты так не думаешь? Потом, потом мы там, мы там дом, строить будем а, классный наш! А, классно у нас дом, да? Да. Тебе нравится? Прям, да. Кайфово. Надо знаешь, надо разнообразить каменные кирпичи, а то что-то как-то выглядит фигово. А, я знаю, я после карка. У меня башню видишь, на руках какая башня. Нормально. Да говно башни. Все, я полетел, Бен. Надеюсь, я найду хоть что-то. А, ты пошел элитре искать и прочее. Да, запасные. Удачи, Макс. М? Да я недавно чего-то. Чего, чего. Да я говорю, ты да, там все элитры уже слутал я еще пойду лутать. Я сегодня ночью пойду, в Эн. А, да. зачем тебе еще больше продавать ну, будешь, ничего вот не понимаю? Да, да. Я хочу магазин элит сделать. А Представляете, короче, сделать... Э, чисто весь end заултать, вот прямо бороться за неделю Беспрерывной игры Все вокруг в радиусе 40 тысяч блоков заултать И просто э, сделать монополию эдитор. Мне кажется, это будет только самый битый под... человек Ты не подал отличную идею Пацаны, пацаны, а. помо... помогите, пожалуйста Я вскопала блок, и у меня весь гави осыпался И чё? А, так я упало. А! Напиши на, на в дескорде, корды, я щас прибегу Хорошо, сейчас. ну вот половина всего, хопа. <сзасн> я чуть в не упал, в один блок до лавы был Сейчас мне бы еще дойти до этого места живым Так, ну все, в принципе, можешь заходить, наверное Нормально, нормально, нормально, живешь Спасибо Да, не за что, на могу. А, спасибо Ты, ты, настоящий, ты настоящий герой, ты просто мужчина Знают. Ребята, кто можете еду принести, пожалуйста. Родалер, я конечно принимаю. Куда? Что декор, О, слышишь тебя. Сейчас О, я наблюдал. Здорово. На, тебе все, что есть. Все, я пошел на зидку. Своим порталом э, есть это, да? О, нашел. Да. О, еще нашел. В смысле, я а тоже. А, а? У меня уже 4, да. У меня 7. У меня 12. Слитков? Да. А, а мы здесь обломками считаем монтажом о еще нашел уже пять шестой еще один В смысле, я уже 7 си... у меня уже 7 покажи где ты его нашел вот чуть подальше за грави он вот здесь был незерит две штуки где? Вот, вот. Скажи. Смотри, я вот туда вот просто прокопал и вот здесь было, вот здесь, вот вот здесь стояло. Что ты там? Пока не копай. Нашел еще? Нашел. Два Смысл. смысле? Мне бы шалкеры для начала Да, мне... еще нашел. Вот за смысл? Слушай, это мой первый в жизни нормальный поход за Незритом И он самый везучий в жизни Да и а там суси? такое, Что за античит? А, кстати, я могу теперь античит удалять Потому что он теперь где древший, хороший А, отлично Но, Только вот сказал про античит, я нашел обломки перед собой Две штуки Три Ребят, не удаляйте античизм. Ваня! А че произошло что Из-за Вани у меня пропали и я сгорел в лаве. Скажи, на каких я сейчас координатах, пожалуйста. Я а не стой, знаю. Окси, ты ж можешь зайти, я там рядом. А я не знаю, где ты был. На карте глянь. Нет, сто блоков до тебя шпарить. Здесь еще один зрит рядом. Ща, погоди. Я уже себе пять спидков давал. Че, ты сколько там копаешься, серьезно что ли? Минут 20. Понимаю, ну как обычно вот. Торопить. Как Хадис без кровати живет, блин. А? Потому что он с собой кровать носит, как, как все нормальные люди. Как все ненормальные люди. То есть ты хочешь сказать, что я ненормальный человек? Да. Понимаю. Еще одна зарит просто на пути. Я, я к тебе иду, здесь на зарит. Просто. Потом поделился. Здесь какая-то часть уцелела. Можно, на сейчас прийти и подняться? Я минус 300 на 200. Иду еще. Я копаюсь снизу здесь. Масла, Еще на зрит нашел. Да. Вместе с твоим у меня 39 сейчас. А, да? О -о -о. Я выкопался! <связывая> вот мы снова тут. На ферме Дременов. Да, я не могу нормально зачароваться. Кстати, знакомьтесь. У нас в сервер новый игрок. Киря. Классный парень. Подписывайтесь на него. И на других игроков сервера тоже подпишитесь. Им будет приятно. Где там драк? У нас, по идее, общий сбор должен быть, а он разящий клинок. 28 уровней надо. И починка. Пять сейчас... 5 уровней еще. А, хорошо, я уж думала то, что слишком дорого... Да, я И тоже дорого... так думал. Я себе все повесил вообще через книжки почти на этом мече. Ща будет. Ой oh yeah. хочу еще топовый лопат. Все. Осталось только топор хороший сделать. Oh. О, о, oh. oh. oh. здорово Здорово Я Прямо сейчас около твоей базы Красный Красный Так, что, все, погнали, не погнали? Ну что, погнали А, то есть мы на них будем нападать yeah. Пошли тогда Убил Stop, Я синий Е, yeah. иди сюда. Да, блин. Давай живи, киля Здорово. Тринадцать, тринадцать. Мастер древнего кунг-фу что? серьезно? <свят> По ачивку допустимого куй. Как? Как? Потому Я что ты щит убирала, ты меня била. <свят> не подходи ко мне! Ты что за копов-то вывез? Он в А че мне тогда так нельзя было сделать? Я... Я все, и отказываюсь. Что ж, вот такая вот полчевая серия. Сумбурная, с кучей радовых моментов. Но в принципе этого и стоило ожидать. Ибо записились на протяжении месяца. Да и в нарезке я пока не очень силен, Но вы можете мне помочь. Просто написав комментарий с указанием того, что можно исправить. И я это постараюсь улучшить. Вместе сделаем из этого хороший цикл. А ну и не забывайте вступать во всякие группы вконтакте там, дискордики и прочее. И лайки ставить. Что такое? А, да, и обязательно подписывайтесь на других участников сервера. Они классные ребята. Правда, еще не у всех есть видео. Но я пойду помогать украшать елочку. Ибо... Уже Новый год скоро. А мне в принципе больше нечего сказать. Не болите, не скучайте. Еще увидимся. Надеюсь, до Нового года. Ну а с вами был Окси. Первая серия Вансайда. Пока-пока.